Привет! на обратной стороне провода как обычно, антон в сегодняшнем выпуске тебя ждет подборка необычных вещей сделанных из дерева уверен ты будешь поражен мастерством создателя этих предметов так что советую не уходить раньше времени перед началом просмотра не забудь поставить этому ролику лайк и оформить подписку это сильно поможет продвижению канала и значительно ускорит выход новых видео а если ты не хочешь пропустить новое видео то обязательно нажми еще на колокольчик так мы точно не потеряем друг друга а также у нас в конце видео конкурсов курс на 500 рублей ну что ж не буду больше задерживать поехали скорее смотреть первая вещь будет находкой для людей чья работа тесно связана с печатью на компьютере готов поспорить что ее вы точно не встретите в обычном магазине города и так представляю к вашему вниманию деревянную клавиатуру да вы не ослышались и это вовсе не шутка Вся конструкция этой клавиатуры, включая клавиши, состоит из дерева. Безусловно, все элементы хорошо обработаны, чтобы пользователю было не только удобно печатать, но и безопасно ею пользоваться. А то все мы знаем, как волшебным образом при одном лишь прикосновении к дереву может случайно попасть заноза. В общем, вещь определенно заслуживает внимания. Она хороша не только своим уникальным внешним видом, но и удобством набора. Бери на заметку. Велосипед является одним из самых популярных транспортных средств. Он надежный, простой в управлении, не требует долгого обучения и сдачи прав, лишних затрат на бензин, да и относительно малый вес тоже является огромным достоинством. Несмотря на то, что в настоящее время существует огромное множество моделей велосипедов с разным окрасом и для определенных назначений, этот экземпляр вас точно удивит. Каждый элемент конструкции выполнен из дерева. Ребята, представьте, даже цепь и та деревянная. Где только находят таких мастеров? Ну а на самом деле идея очень необычная, и за ее реализацию автор однозначно заслуживает респект. Вы только представьте, каких усилий ему это стоило. Если вы вдруг подумали, что это всего лишь макет, то нет, на велосипеде можно по-настоящему стоящему прокатиться. Насколько он будет надежен, остается лишь гадать. Но внешний вид на 10 из 10. Эта вещица уже больше походит на игрушку или декоративный элемент, поскольку она достаточно малых размеров, причем ей будет как ребенок, так и взрослый человек, знающий толк в больших машинах. Это у меня деревянная модель грузовика ман 12 с удивительной детализацией. У грузовика очень хорошо проработано место водителя, а именно руль и вся передняя панель, зеркала заднего вида, а также передние фары. Кузов вышел очень просторным, он может открываться и помещать в себя небольшие предметы. И что самое главное, несмотря на то, что все состоит из дерева, колеса грузовика могут по-настоящему двигаться. Поездок с ветерком я вам, конечно, гарантировать не буду, но увлекательные игры с таким ман 12 точно обеспечены. Смотри, что тебе покажу. Это самодельная передняя подвеска, сделанная из дерева. Такая штука наверняка поможет лучше узнать строение машины и получить кучу крутых эмоций. Уверен, что не только дети, но и взрослые будут от нее без ума. Работает это чудо на батарейках, а рулевой механизм придает ощущение от игры. Не проходи мимо этого волшебного сооружения и возьми его на заметку, если вдруг думал о подарке близким. Признавайтесь, кто из вас когда-нибудь пулялся маленькими резинками, натягивая их на пальцы или же принадлежности для рисования? Причем многие настолько увлекались этим процессом, что даже придумывали свои уникальные конструкции, состоящие из линеек, карандашей и всех подручных предметов. Создатель этой вещи придумал, как значительно облегчить процесс. Он в точности повторил модель испанского пистолета Lama M82 из дерева и оснастил его возможностью стрелять не пулями, а резинками. Они заряжаются в обойму, после чего при нажатии на курок резинки будут вылетать одна за другой. Такой мощи хватает для того, чтобы сбить легкий предмет на расстоянии до двух метров. Безусловно, этот вариант холодного оружия безопасен, а еще он может очень понравиться юным стрелкам или же знатокам в этом деле. Тот, кто придумал эту вещь, наверняка знает, как защитить свою территорию от нежеланных гостей. Секрет его успеха вовсе не в сложном кодовом замке, навороченной конструкции или же Next Level технологии. Все куда интереснее. Он повторил модель замочной скважины из дерева, увеличив ее в несколько раз. Такой замок точно не вскрыть при помощи заколки, как это делают в фильмах. Да что уж там, его даже специальное приспособление не возьмут. Конечно, это все шутки, и такую штуку никуда не поставить. Но идея оригинальная, только ощущение, что она рассчитана на дверь великанов. Кто там хотел себе джип? Вот вам его уменьшенная модель, выполненная из дерева. Это точная копия Ford F-150. Она имеет свои фишки, вроде открывающихся дверей и багажника. И еще у Форда потрясающая детализация. Вы только посмотрите, насколько же это кропотливая работа. Автор выделил зеркала заднего вида, дворники, подвеску, фары, выхлоп и многое другое. Машинка вышла очень крутая, ее так и хочется поставить на видное место и просто наслаждаться. Уверен, такому подарку точно были бы безмерно счастливы любители тачек». Деревянными игрушками отныне никого не удивишь. Безусловно, некоторые из них выглядят и правда потрясно, но это уже не ново. Но я хотел бы вас удивить, что если я скажу, что какой-то гений создал настоящую модель машины из дерева? Да, такую, на которой можно прокатиться в магазин или удивить свою вторую половинку. Вы только посмотрите, какая она обалденная! Настоящая карета! Машина выполнена в форме старых моделей. У нее открытый верх и капот. Причем капот в прямом смысле открыт, то есть мы можем своими глазами без лишних проблем увидеть то, что обычно скрыто под крышкой. Сзади у машины располагается большая винная бочка. Не знаю, для чего она там и можно ли ее использовать, но она определенно вносит свою изюминку к общему виду. В общем, ребята, какие уж лимузины, скоростные тачки. Вот вам, деревянная модель. Ей удивить можно и даже шокировать. Двигатель – одна из важнейших составляющих машин. Если же вы хотели посмотреть, каков он будет в действии, то создатель этой вещицы облегчил вам эту задачу. Он воссоздал точную копию двигателя при помощи дерева. Все работает как часы. Механизмы без особых усилий взаимодействуют и не сбиваются. Занятная штука, за которой можно залипнуть на часик-другой. Всегда было интересно, по какому принципу работает коробка передач? Тогда этот механизм ручной сборки с радостью тебе поможет. С этим редуктором ты наглядно увидишь, как преобразуется крутящий момент. Каждому мальчишке в детстве хотелось как можно ближе узнать машины. Так почему бы не сделать этого сейчас? Даже если у вас уже есть свое транспортное средство, уверен, вы залипнете за этим механизмом не на один час. Кто-то уверен, что винтовка, ну никак не может быть сделана из дерева. Но я спешу таких людей переубедить. Для примера приведу вот эту обалденную снайперскую винтовку, которая имеет не только красивый внешний вид, но и возможность производить выстрелы. Ты можешь даже создать небольшие мишени, на которых и будешь оттачивать свою стрельбу. В общем, оружие классное, презентабельно выглядит и с ним можно иногда играться. Казалось бы, что еще нужно для счастья? А почему бы не сделать себе посуду из дерева? Материал недорогой, да и само приготовление доставит много счастья. Именно так и решил человек, придумавший эту большущую кружку. Такие приборы обычно стоят где-то на полках и красуются своим внешним видом, но эту вполне можно использовать и в обычных целях. Вместит она в себя довольно много жидкости, поэтому одной такой кружки хватит, чтобы напиться. Ну а если процесс обогащения организма закончен, то можно и поставить на какое-то видное место. Не зря ведь такую красоту покупали. Следом на очереди идет красивый маленький домик, выполненный своими руками из дерева. Сам по себе дом одноэтажный, но это не делает его хуже. На крыше есть красивая труба, а рядом с дверью располагается веранда. Кроме того, подключив его к розетке, можно получить свет внутри здания. Так им можно будет любоваться даже в темное время суток. Ну а почему бы не украсить таким свой уголок в комнате или гостиную? По-моему, отличная идея. Кто-то любит покупать игрушки из пластика или железа, а другим больше нравятся их деревянные варианты. Так, например, человек создал вот этот танк. Он так запарился с его построением, что в этой игрушке даже крутится башня. Уверен на 100%, что любому любителю военной техники этот боец понравится. Определенно, эта игрушка приковывает внимание и не дает от себя оторваться. Есть среди вас те, кому было бы интересно узнать, как работает механическая коробка передач? Именно для вас я и решил показать это творение, как вы уже могли догадаться, выполнено из дерева. Механизм же, само собой, работает на батарейках, но это не отменяет того факта, что за этой штукой можно надолго залипнуть. С такой игрушкой можно наглядно рассмотреть принцип работы механизма и уже по-другому ощущать его в реальной жизни. Такая вещь будет полезна как тем, кто уже водит авто, так и подрастающему поколению». Тем тем, кому нравятся автоматы, обязательно понравится и эта деревянная моделька. Сделана она очень качественно, отлично отполированы и соединены все детали. Внешне даже не к чему придраться, такой автомат запросто можно подарить детям, чтобы те с ним играли на улице. Им трудно будет нанести повреждения, зато почти нереально не получить удовольствие от игр. Кстати говоря, можно и вовсе раскрасить его под свой вкус, это ведь и есть плюс деревянных изделий. Так вы точно сполна насладитесь этой крутой пушкой. И вот пришло время показать очумительную американскую машину люкс-класса. Это не что другое, как Кадиллак, а именно классическая его модель 1959 года. Вот смотрю я на эту машину и понимаю, какие же люди все-таки мастера своего дела. Как им только удается при помощи резьбы по дереву создавать такие изумительные проекты. Что самое интересное, у этой машины даже открываются двери и крутятся колеса. То есть ей можно играться как самой настоящей машинкой из магазина. Но согласитесь, внешне это совсем другой уровень. От игры за такой малышкой ты получишь намного больше эмоций и ощущений. Кстати говоря, подарить ее можно как взрослым, так и детям. Взрослые будут рады любоваться ей где-нибудь на видном месте, а дети же без конца и играть.